Всем привет! Антон Батарев развелся с Евгенией Лозой несколько месяцев назад, но кажется, актер уже нашел новую любовь. Именно так решили фанаты, увидев фото звезды с неизвестной девушкой. Фотографию снова избранницей Антон опубликовал на личной странице в Инстаграм. Судя по ракурсу, можно понять, что фото сделала именно девушка. К сожалению, определить личность таинственной незнакомки невозможно, зато можно оценить степень доверия, которая царит в отношениях актера. На фото мы видим, что Антон и его возлюбленная отправились в совместную поездку. Судя по всему, мужчина – опытный водитель, который не боится отвлечься от дороги и уделить внимание своей спутнице. Поклонники актера оценили его новое фото. Некоторые с уверенностью заявили, что шикарные ноги принадлежат Евгении Лазе, а значит, супруги снова вместе. Поклонники талантливой пары по-прежнему не теряют надежды увидеть Антона и Женю вместе. Конечно, снимок вызвал много вопросов. Актера буквально засыпали вопросами о том, тоже едет вместе с ним, но Антон отмалчивается и не раскрывает личность новой избранницы. Некоторые осудили мужчину. Они считают, что после развода двух актеров прошло слишком мало времени, чтобы публиковать подобные фотографии. К тому же сама Евгения после разрыва с головой ушла в работу и не спешит заниматься поисками новой любви.